Здравствуйте, с вами Александр. Хочу показать, как меняется Калининград на примере района, где я живу. Этот двор я снимал весной. Он был в очень плохом состоянии, и я возмущался, почему здесь 40 лет не было ремонта. Посмотрите, как это было. Вот здесь вот как оно было. Дома построили. Вот этот дом, наверное, в 80-м году. Может, в 79-м. Этот двор, он такой же и был. Неужели нет денег, чтобы сделать дворы? Мне вот кажется, что это, это не такие большие деньги. Это раз сделал, и все. Прошло немного времени, и начался ремонт. Сделали детскую площадку, тренажеры поставили, стоянку для машин сделали. Все довольно-таки аккуратно. Конечно, не элитный район, но в целом довольно-таки достойно. Видео на YouTube. Сделали не только этот двор, но и много других. Сейчас зайду посмотрю, что там со стороны Московского проспекта. Здесь тоже сделали довольно-таки прилично. Нормальная плиточка, тротуары. А смотрите, как это было раньше. Вы сами все видите. Именно показываю это видео специально для того, чтобы действительно вы понимали, если собираетесь переехать в Калининград, что Калининград он, видите какой, он разный. Центр конечно красивый самый центр, но очень много вот таких вот мест. Большая часть Калининграда она вот примерно такая. И как стало теперь? Разница ощутима, конечно. Московский проспект. Здесь тоже был произведен ремонт. Вдоль всего этого длинного дома. Дорога осталась разбитой. Мы, наверное, до нее тоже доберутся. Сейчас посмотрим, что там сделали. Дорожка. Здесь не снимал, но здесь, конечно, было совсем не так хорошо, как сейчас. Весь двор сделан. И за этим домом тоже делают двор. Сейчас туда пойду, и вы увидите, что там тоже делают. Ну и все до конца не доделали. Продолжаются работы. Как видите, везде делают дорожки, сегодня 8 ноября, еще листья на деревьях, здесь, наверное, будут какие-то площадки. Здесь проходил март месяца, и смотрите, какой сейчас контраст. И самое интересное, что заделали ямы, которые никто никогда не мог заделать, они были здесь всегда. Сейчас налево это место будет. Ну вот, ну куда хуже. Вот это вот такая дорога. Мне кажется, она здесь всегда была такая разбита. Ну, когда-то, может быть, ее и делают. Тоже везде все сделано. Здесь были ямы на дороге. Ну, наверное, больше их не будет. работа еще продолжаются. Там впереди, видите, лесах 12-этажный дом и 10-этажный в лесах. В Калининграде начали делать ремонты фасадов. Так что скоро Калининград будет очень красивым городом. С вами был Александр. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.